Жух, Улитас. А играем мы сегодня в Fallout 4. Хм. Неплохо, неплохо, неплохо, неплохо. Имя. Ну конечно же, Улитас, конечно. Все, я думаю, так нормально. Да-да-да, пока-пока. А ты ч смотришь? Не смотри на меня так, мне страшно. Дай мне пройти. Пожалуйста. Ладно. Hey, now, huh? Listen, thinking, Твою мать. Ну все uh, жопа мы можем... нам. <говорот> Ты это понимаешь? Ты понимаешь это? О, <говорот> oh, Жопа нам. Мы... Беги. Так, жена, Беги. ты сама дойдешь, а я должен первый. Окей. Ну так-то. Okay. Давай, давай, давай, давай, давай. Где такой бронь достало? А? Я ее у тебя стырил, понял? Стырил. О, сейчас будет взрыв. Че там, сюда стук? Ёб. Ты что? I love you. Both of you. Ты кому love you говоришь? You. Что Опа! Да не убери свою руку. Кому-то пукан разорвала. Кто-то, видать, в игрушки играл. <laughs> так оно и бывает. Играешь в играешь, тебя убивает, нагибает. И ты взрываешься. Такое бывает. Ну э -э так, инкубация. Ну все, я пошел спать, окей. Э, слышь, что? Что происходит? Так. Малыш <рых> <рых> <рых> Жестко. Я сплю. А вот так она и бывает. Доверяешь, доверяешь. А потом убивают животные. Поэтому надо строить самому. Самому убежище надо строить. Э, Сезам, откройся. Не открывается. Ну чё, пошли убивать тех тварей, которые убили мою жену. Чё? Вы из третьей части перекачивали? О, сейчас будет битва. Опа. Ух ты. Ратаркан. Изведи. О, ещё тараканы. Да я вас всех на тушенку раскручу, ах вы гады! Хорош. Стимул, стимул. Что это такое? Что это? Что? Ать. Тварь. Володя, Володя, мы же тоже умеем бегать, Нет. Володя. Опа, это мне. Это мое. О, да, даже так. У меня есть фонарик на тап. Зажать тап вы еще... Кто так делает? Поехали. О, а, можно. Так, в смысле. Так что у меня молчали? А, а, а. а что в смысле. Я не там стою. Я думаю, эта штука подвалится. Так, пойдем, мной Пойдешь? Пойдешь. Куда ты денешься? Пошли, говорю. Ой, давайся, пошли. Ой, опять эти Вася начинает. Давай, пошли. Вася, блин. Так, вс. Иди, покупайся. Опа! Небесный свет. А что у меня? Радиация, типа, не бьет, да? Ой-ой-ой. Кто я сосла фильтр включил? О, бица что за управление? На левый альт биться. Но это дичь. Вон туда. Да, вон туда. Это кто? Это шушняк? Ты кто? Ну пока. Увиди. Кротокорыс. По-моему, это из первой части. Но могла ошибаться. Так, ты меня не трожь, и я тебя не трогаю. Все честно. Пистолет такой неудобный. Так, ты, пожалуйста, не надо. Так, так. вода нормальная? А, вода вообще? радиация вообще, походу, прошла. Не зомби тебе ничего. Привет. В смысле разочарован? Привет. Ты? Она всю дорогу ушла за мной? Так. Так, ну зубы я возьму. У тебя был мяч?